Всем брат! замеяванка как вот он. Сейчас будем угорать на всех игроками Ну-ка, ну-ка. Надо убрать точку сначала. Так, кого угорнуть? Давайте вот этого игрока под Здравствуйте! Алло, алло, Я Невидимка! Твою ха ха ха Я Невидимый! Что за прикол такой? Я снялся! Я Невидимка! Ой! Ой! Ой! Реально главное, чтобы не записали на меня репорт. Будет не очень хорошо. Все поугарать, чисто поугарать, смешно очень. Ой, что-то пишет. <свят> Сладкий человек. А, так, погодите. Ну-ка. А, пофиг. Давайте потом потроллим. Где наш транспорт? Ага, понятно. Нам нужно всего лишь заплатить 10 долларов, и мы будем там. А очень сейчас только же? Так. Заплатили 10 кадоров. О, здравствуйте. Здравствуйте. Угу. Ого. Самолет нормас. Хорошо, что у меня геймпад. Это было бы худо. Беда. Было ужасно. Какого фига ветер? Так. Я сейчас похлопаю ладошками. И пусть спует. Нормальная погода. И... Нет, еще не было. И... Еще хуже стало! Твою мать! Что это такое? Еще раз хлопну сейчас. О, нормально! О, нормально! ждем начала И чё будет я не знаю что такое мне ждать надо давайте ладно выйдем во что ли пока что так для того чтобы этот самолет не обосрался мы сделаем похопаем ладошками Раз, два, три. Теперь он должен быть немного более прочным. Или вообще прочнее. Давайте, давайте патрулим. Давайте поставим где-нибудь здесь точку. Вот сюда. А сами сейчас с вами его телепортнемся. Десять ходов. И мы будем кому-то телепортироваться. Я спр вертолет! Я вертолет! Я спр я Там-то самое событие еще осталось хоть? Нет. Да, я бы... Я умрючал событие. Так, погодите. Ну? И чё? Типа я приперся туда же. И чё? Типа я уже начал событие, что ли? Я не знаю, как это работает. Работает отвратительно. Я сломал скитрашку. Я все сломал. Если кто-то смотрит, из... если кто-то смотрит это, пойдите. Я прикалываюсь, они реально используют это. Читы использовать нельзя. Уж тем более закручиваю деньги, валю... Вообще все, что угодно закручивать. Понятное дело, если поугорать. у него вот также серьезно. Спереть вертолет. Это я могу тебе позволить. А вот какой-нибудь известная личность может не позволить себе такое, потому что его забавят. Либасу. В принципе, меня, может быть, тоже забавят. Так, надо проверить счет. Идеально просто. На вертолете смотреть куда-либо. Может кого-нибудь? Твою налево мать! Как это ты додумался просто сделать? И нафига я делал это? Так, ну -ка. сколько игроков? Ага, ага. Да ну, вообще с тысячным уровнем. Идеально. Ха -ха -ха. Что нафига нет, твою налево мать! Ой, вообще. Так, ну-ка, знаете, куда летим? Сегодня, я думаю, полететь нам надо в город, а затем покататься на тачке. О, нет, сразу поставлю метку на гараж. Полетим туда. Сегодня мы не дикеры. Сегодня мы нормальные обычные пацаны, которые спереди вертолет Фиг знает откуда. Летим. Надо бы перемотать это? А может не надо? Может быть сделать вот так просто? Идеально. А мне вопрос, куда его поставить? Перепарковать? Он же не мой. А пофиг. Просто тут оставим, Идеально. А как я буду выезжать отсюда? Вот это другой вопрос уже. Очень смешной. Хорошо, давайте пойдем сюда. А на данный момент вы не можете войти в гараж. А я, кажется, загадываюсь, почему я не могу войти в гараж. Как раз из-за этого виновника происшествия. Ну-ка, залази. Перепарковать там надо его. О, давайте вон на ту парковочку. Вон ту. Идеально. Вот просто гениальнейшая идея. Аккуратно! Так, наша машина повреждена, по-моему, что ли? Мы ее немного охитрили об... об... об... игру. Ай! Ааа! -а -а! Что это за повороты такие? Так, надо посадить. Аккуратно. А, пластик. Мы реж... режем столб. Все, давайте быстро пройдемся я не буду пилить машину оу да ты не попасть! я читер отойдите от меня на улице гордитесы ооо аккуратно отсюда наспереть быстрее я не хочу умирать а почему я не могу войти Твою надевую мать! Что за фигня? Карл! Что за фигня? Вы хотите. Так, все игроки голосуют за исключение вас из сессии. Какого фига? Я плывут нормальный человек. Хорошо, давайте мы сделаем так. Я сейчас свои 100 тысяч отправлю всем игрокам. Пусть они уговорятся. Давайте, давайте, давайте вот так-то, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так всем игрокам просто раздаю на шару деньги. Теперь они будут довольны, а? Я их довольны, мужики. Надеюсь, они стали лучше прощаться с деньгами. Эм, откуда он попал? Кто дает деньги мне? Кто мне деньги дает твою мою мать? А? А теперь можно гараж? В данный момент вы не можете войти гараж. Какого фига? Я его покупал! Какого фига? Какая честная игра? Буэт, что это фигня? А сейчас, сейчас тоже не могу войти в гараж. Ну что за фигня? Хорошо, давайте отойдем. В принципе, я купил ботинки на супер прыжок. Сейчас отойдем, закажем машину себе. Я же админ в скобочках нет. Так, мне без... мне пофиг на вашу гравитацию. Я как Я не знаю, как это назвать даже. же. Row. Я как в Сейнс я. Сейнс Роу. Которому вообще пофиг. Даже машина не, не взрывается. Так. Что-то тут не ладное. Помню, кто-то запустил ядерную ракету. Не правда ли? Так, мне что-то не нравится это. А если сейчас будет вот это, то что будет? Странно. Машины как-то остановились. Странно. Они чё, все умерли? Ну лёгко, мать. Алло, Здравствуйте! Эх! Я не понял. Чё вы остановились? Вы чё, дебилые? Алё! Они застули. Это чё, какая-то бессонница? Странно, я не умираю вроде. А Они... есть... Погодите. А может, я где-то лучше? Да не, ну нафиг. Давайте я отойду лучше. А то, может, взорвется они сейчас. Да, так оказалось. Они взорвались. ч то мне не нравится это. Мне это не нравится, Мир. Да пошел он. Или еще немного поиграю. А, слушайте, давайте в гоночку взглянем сейчас. Ну-ка. Ну-ка сюда так событие гонка в одиночку был уверены он пришел пришел отправ на охоту а вот зачем не оно что у нас какая гонка будет жаль что я не могу выбрать свою карту а то можно было тайном было отстроить или можно так платим 5к так они уже списываются у нас так, я отойду сейчас, мудак. Отойду, погодите. Так. Ну-ка. О, да. Здравствуйте. А он куда-то пропал. Подумаешь? Каждый день такое бывает. Все время что-то пропадает. Что-то как-то слишком долго загрузка идет. Вам не так кажется так? Где я? Стоять! О, нормально! Нормально! Стоп, что? События без тормозов. Что это приход такой? Твою наремую мать! Что это такое? А? Я не потерплю этого. Че? Что? Велосипеды! И радио еще играет! Да что то прикол такой? Хорошо, давайте я вот этот велосипед возьму. Что такое вообще? Хорошо, давайте ставим струторов. Что за фигня? Слушайте, выключите радио, пожалуйста. Все, я готов к игре. Да и у мать. Да и мать. Что за фигня? А? Странно. Так, слушайте, а дайте, пожалуйста, мне... Так, я хочу переключить радио. Или реально сейчас не будет его. Прикиньте, если так... Что до фигня? Кто это придумал? Кто это событий? Прекрасно. Ой, радио хорошо тут не работает. А то мне дали по жопке Уровень здоровья. Прекрасно. Ускорение о хо хо хо хо я загоняю потихоньку. Алло, Подвинься, жирная шопа. Так, ну-ка. Так, надо ускориться немного. Ускоряйся! Так вот. Какого фига? Муждак, он какой-то мудак. о хо хо хо я перезил его! Так, ладно, пропускай, его. Ты, ты Зачем я. чем, чем я Ай! Блин! Не круто! Не круто! Я третий! Ой, вот второй! Теперь второй! Кто тут ускорился? Сильно. Спокойно, никому не мешаю. Ладно, здесь, просто не могу ускориться. Вот нафига такое делать было? Здравствуйте. Здрасте. И еще здрасте вас. Да, в этой гонке нужна выносливость. Быстрые тачки у каждого найдется. Так, это я случайно. кто сделал эту трассу самый странный человек на земле ну зачем покойно никому не мешая так кто-то остановился твою мать что такое так ладно нормально нормально нормально аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа он приехал на первой позиции. Я приехал на второй. А хорошо, что там вот не было. А то я бы проиграл бы все. А хотя... О! ха <свяк> <свяк> <свяк> что это такое <свяк> у тебя, ха осталось 10 секунд сейчас скажешь а? нет Оу, я! вс. Мужик сделал, мужик сказал. Мне дадут мне компенсацию дают? Да, такую тупой заезд. Нет. Не дали мне компенсацию за тупой заезд. Кто победил? Понятно! Это было очевидно! Вс ясно! И мне не дали компенсацию! А я думал, дадут хотя бы. 3 часа дадут. А зачем? Мне нравится. Делаться не но. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и... До свидания!